Я приветствую зрителей канала «Форума свободной России» в студии Дмитрий Сильвончик, а в гостях у нас публицист и журналист Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача. А вы в своей публикации практически призвали других людей или предложили им рассмотреть идею также начать голодовку, но расширить требования, и требование звучало, как освободить всех политических заключенных. Как вы к этому пришли и какая ваша цель? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я никого ни к чему не призывал, безусловно. Я просто... Сброс, что называется бросил эту идею как предмет для дискуссии предмет для рассмотрения почему потому что знаете вот годами мы в том числе и наши друзья в России и мы здесь за границей годами значит ходим на какие-то демонстрации устраиваем какие-то пикеты что там такое требуем письма пишем и прочее прочее и собственно толку никакого что называется режим все звереет и звереет и наших коллег друзей соратников подвергается более жестким, жестоким репрессиям. И в этой связи возникает вопрос, а что дальше? Да? Ну хорошо, выйдем опять на улицы, да? выйдут, выйдут люди в России, выйдут люди за границей. Мы уже не раз выходили. И что дальше, собственно, это не приводит, ни к чему не приводит. И более того, что самое обидное, самое печальное, вот мне, как, как жителям Германии, да, страны Евросоюза, что наши эти усилия, они, в общем-то, хоть и за, замечается, конечно же, общественностью европейской, но, опять-таки, не мотивирует ее на какие-то реальные жесткие действия. Мы знаем, да, что вот были так называемые санкции после отравления Навального. По большому счету, это, это оказалось, что гора родила муж, потому что санкционировано там было буквально несколько чиновников, там очень идиозных, которые, в общем-то, сами и лично и сами не занимаются никаким бизнесом в Европе, даже их родственники не санкционированы, понимаете? И, собственно, никак это им не мешает продолжать свои, свои криминальные черные дела и дальше. И, собственно, мы опять-таки думаем, каким средством, каким способом все-таки привлечь внимание мирового европейского общественного мнения к этой жуткой ситуации. Да? Может быть, нужны какие-то новые, нетривиальные, какие-то резкие, может быть, какие-то даже вызывающие какие-то сильные эмоции, шаги. В этой связи вот у меня возникла идея, я ее, что называется, протестировал и убедился в том, что она не нашла, в общем-то, не нашла поддержку. Большинство людей, которые комментировали ее в моем блоге, а их было довольно много, там несколько сот, моему человек, и в частной переписке они не, не, не поддержали эту идею и по разным причинам отнеслись к ней отрицательно. Ну, то есть, видимо, как я понимаю, так или мы еще не дозрели до этого, или это с точки зрения массового да, демократического оппозиционного комьюнити идея не, не привлекательна. Голодовка с политическими требованиями это достаточно серьезный шаг, серьезный жест Алексей Навальный объявил голодовку, по сути, защищая свое здоровье и жизнь Потому что требование просто допуск врача Ваше же предложение было более широким Но почему, на ваш взгляд, сам Алексей не сделал вот такой широкий политический жест И не потребовал каких-то более серьезных мер в отношении других политических заключенных? Нет, ну, во-первых, как бы я его хорошо понимаю, он ставит требования реальные, да. Понимаете, если бы он потребовал. Вот был, да, пример такой героический пример Анатолия Марченко, который потребовал в, совет, в поздние советские ранее перестроечные времена, в 80-м в шестом году, освобождение всех политзаключенных. В принципе, эта бессрочная голодовка привела к его смерти. Да? И, вот. и, собственно, Навальный таких целей пока не ставит, и он не собирается себя убивать, уж тем более. Он нам нужен всем. Зачем? Вот. Он ставит реальную цель допуска врача. И я хочу сказать, что ничего такого корыстного нет. Если мы вспомним голодовки другого, человека, которого никак нельзя обвинить в корости, Андрея Дмитриевича Сахарова, то его голодовки, которые он объявлял, они были посвящены решениям, в общем-то, частных задач его семьи. То есть, например, чтобы выпустили невестку и его пасынка за границу, или чтобы разрешили его жене Елене Боннер поехать на лечение в Европу или в Штаты. Я вот сейчас не помню, это, по-моему, в Италии она ездила на То есть это как бы никто никому не приходило в голову спрашивать, а почему это, Андрей Дмитриевич, вы только за свою жену голодаете, а не за всех там жен хороших людей в России, да? Поэтому ничего там такого я не вижу, плохого, что называется. Наоборот, его надо всячески поддержать в этом законом требования. И э, мы это, в общем, пытаемся делать. Всякие телеграммы тут шлемы немецким политикам и в России, чтобы как можно больше внимания к этому привлечь и оказать как можно более сильное давление на российские власти. Да, просто я этот вопрос задал, потому что вы более высокие требования э, декларировали у себя, то есть э, ваша публикации. Да, ну я, я могу сказать, да, почему я это сделал, да, потому что если бы, если бы действительно это была какая-то массовая акция, то и требования, соответственно, должны были быть более широкими, чем у Навального. А у Навального, собственно, его индивидуальные акции, такая частная борьба. Ваша публикация начинается со слов ⁇ последнее средство ⁇ Вы вот вспоминали как раз и голодовку Марченко, можно вспомнить еще ирландскую голодовку 1981 года. Они, эти голодовки, они, в принципе, закончились смертью голодающих. Как вы считаете, в рамках вот текущей ситуации Алексей готов пойти? так далеко, чтобы поставить под угрозу свою жизнь? И готовы ли были вы, если бы получили поддержку от кого-то еще? Нет, ну, во-первых, жизни Алексея под угрозу уже поставлена. И поставил не он сам ее, а поставил его жизнь под угрозу, сознательно совершенно, российское государство, путинский режим. Поэтому ему, в общем-то, деваться некуда. Ему, он как раз, у него других средств, как он правильно написал, заключенного, что называется, других средств нет. Что касается... Если, называется, если бы до кобы, если бы значит, меня поддержали, и мы бы начали голодать, то такой бы стадии, мы доголодали, я гадать не буду, вот, и, собственно, я, как уже сказал, я никого конкретно, ни к чему не призывал конкретно, а просто прозондировал эту идею, как, именно в силу того, что я, и не только я, да, многие люди сейчас в поиске, мы не можем, мы хотим найти и пытаемся найти какие-то более сильные средства воздействия на ситуацию, потому что стандартные средства, которые мы применяли эти все годы, они явно не дают результата. А как вы считаете, сама голодовка, вот как политический инструмент, сейчас не обесценена? Потому что, если посмотреть историческую ретроспективу, можно заметить, что крайне редко требования голодающих исполняются, и очень многие голодающие вынуждены сами отказываться и выходить из голодовки. Ну, знаете, вы, наверное, сейчас имеете в виду какие-то наиболее известные случаи, да? Там какого-нибудь доктора Хайдера, который голодал там, Год, по-моему, был такой герой советского телевидения, я не знаю, его в силу возраста, может быть, его не помните. Его показывали... По советскому телевизору, по программе «Время» почти каждый день. Он год голодал за мир, значит, около Белого дома. Все уже просто ржали над этим. Нет, конечно, это такие тоже примеры есть, но сама это, сам этот инструмент, он не обесценен, и очень часто прибегают мы просто даже не знаем с вами об этом. Зеки в основном к этому прибегают, чтобы как-то, потому что у них других нет возможностей, как-то воздействовать на ситуацию, добиться своих э, законных требований, да. И, в общем-то, это продолжается, это всегда было, языки всегда делали. И, кстати, если мы вспомним, да, например, историю, вот если взять даже советского власть, Советского Союза, были массовые голодовки эсеров в советских тюрьмах и троцкистов, и надо сказать, что массовые голодовки даже троцкистов на первом этапе, на первом этапе власти вынуждены были идти к ним на встречу. Другой вопрос, их потом всех просто расстреляли. 37-38 году. Но на каком-то этапе они еще вынуждены были идти на встречу, пока не было приказа всех просто расстрелять. Но это же понятно, был Сталинский режим. Сейчас все-таки немножко не такая ситуация, и поэтому я думаю, что голодовки могут быть действенным инструментом, и, в общем-то, ими являются. Примеров таких довольно много. На том уровне, о котором мир что называется большой, и не знаю. Там тоже такая борьба идет там, каждый, там не знаю, в 5-6 российской зоне или тюрьме периодически. Ну, немного развивая эту тему, а вообще, если вот посмотреть на феномен голодовки, это же, по сути, борьба на моральном поле. Но имеет ли она смысл тогда, когда ваш противник является аморальным или иморальным? То есть действующему режиму, мне кажется, абсолютно все равно, что будет происходить с жизнями людей, и абсолютно все равно, какая будет общественная реакция, в том числе и на Западе. То есть они же могут просто игнорировать эти требования. Нет, ну, знаете, вот на моральном поле это не совсем так. Понимаете, голодовка это не такое действие, что значит голодающий голодает, да, и ждет, когда его мучитель устыдится и испугается его здоровье и, и пойдет на уступки. Конечно, нет, это не так. Голодовка средство силового давления. Зеков, в том числе, на администрацию. Почему? Потому что никакой администрации не нужны лишние трупы, за которым нужно будет потом отвечать. И не потому, что они так, такие моральные люди и так берегуют, пекутся о жизнях зэков, а просто потому, что так устроена вот система. Да? То же самое и на мировом уровне. Если, не дай бог, с Навальным что-то случится, естественно, это вызовет очередной всплеск антипутинской кампании во всем мире на уровне... Байдена, Меркель и так далее. И это все, конечно, Путину не нужно. Другой вопрос в чем? Что не захотел ли он полностью отвязаться? Да? Понимаете, вот вспомним, если мы вспомним, опять-таки, брежневские времена, мы вспоминали сегодня Сахарова. Вот когда Путин, когда Брежнев вел войска в Афганистан, Вскоре совершенно было, был выслан саров горький и зачищены остатки диссидентов. Почему так происходило? Тогда власти рассуждали по принципу «семь бед, один ответ». Что ну, раз мы ввели войска в Афганистан, Запад и так значит возобновляет против нас кампанию, холодную войну, санкции, но мы еще и тогда за компанию еще и диссидентов подчистим. Сейчас же какая ситуация? Новость номер один какая, помимо Навального? Это концентрация российских наступательных сил значит, по периметру границы и на оккупированном Крыму против Украины. Значит, я вот чего боюсь, я сегодня тоже об этом написал, не являются ли эти взаимосвязанные вещи, да, что с одной стороны как бы фактическая попытка да, решить, что называется, окончательно решить вопрос Навального, выражаясь, Выражаясь языком известных людей, да, которые ближайшие к путинским, путинской братве, их идеологические и тактические братья, что называется, нацисты, вот, окончательно решить вопрос Навального. Значит, и с одной стороны, с другой стороны, под шумок и... Начать новую агрессивную войну против Украины. Такое возможно. Почему? Потому что тогда в случае, если начинается агрессивная война против Украины, СМИ пытаются, и, как мы знаем, с высокой долей вероятности на успех вызвать новую европатриотическую истерию, сплотить вокруг власти общества перед выборами, что очень важно, учитывая, что власти все-таки теряет поддержку уже не первый год значит и здесь же как бы уже раз, раз пошла такая пьянка режь последний помидор, как говорят, но здесь ему защищается Навальный, естественно, что Запад вводит какие-то санкции и прочее-прочее, но это, в этом случае они как бы получают получают сразу за все, да, если они уже готовы на это, и за Украину, и за Навального, и за все получить, то они а за одного Навального они, наверное, я думаю, не готовы на какое-то ужесточение, санкции радикальные и прочее, а так они получают за все реализации, во-первых, идеи фикса Путина, это значит попытка покорить Украину, и плюс к этому они получают преференции внутри страны, это уропартретическая мастерия, опять единым, в едином поры общество сплачивается вокруг власти, хотя, я думаю, в этот раз так не будет, как в 2014, но они, я думаю, считают, что это возможно еще. Вот. И, собственно, вот как бы за этот уже пакетное, пакетное получение преференций с их точки зрения преференции, а по сути за этот пакет преступлений, они уже сразу получают какие-то определенные санкции. И вот на это они могут пойти. А вот получить... Сильные проблемы из одного Навального, я думаю, все-таки они не готовы. Я думаю, что подтверждение ваших слов может послужить недавняя новость, которая появилась о том, что силовики начали проверку ФБК на причастность к экстремизму. То есть, если посмотреть, как это может развиваться, вполне могут объявить ФБК экстремистской организации, что поставит эту угрозу не только Алексея, который сейчас находится, но и вообще всех ее сотрудников. Как вы считаете, а вот такая массовая репрессия, да, возможно сейчас вот развивая тему закрытия всех вопросов одним большим пакетом в отношении ФБК и сторонников? Нет, я это имел в виду, что может быть вот именно такой пакет, что называется преступлений. Если они уже решили, если они решили, что им важнее вот реализовать эти задачи, о которых я говорил, подавить внутреннюю оппозицию, поднять патриотическую истерию значит, попытаться покорить Украину, чем важнее решить эти задачи, чем избежать каких-то более серьезных западных санкций, а они пока видят, что эти санкции ну, недостаточно радикальны, то тогда возможно все, возможно, вплоть до массовых репрессий. Ведь, по большому счету массовые репрессии идут и идут очень странным образом. Просто специфика путинского режима, что все это как бы идет степ-бай-степ -степ по шагам. Например, массовые репрессии идут против безобидных, абсолютно, свидетелей ИГОВы, которых уже признали вот этой экстремистские организации. Их просто давно уже, в общем, десятки людей под судом и сидят, и так далее, и так далее. Если есть репрессии против, можно сказать, безобидных свидетелей ИГОВы, то почему бы властям не предпринять репрессии против своих непосредственных противников? Это совершенно возможно. Я даже думаю, что это... Не то, что вероятно, а это, скорее всего, так и будет, причем в, ближайшем, в ближайший год, текущий год, этот новый год. Если возвратиться к теме каких-то новых мер воздействия на режим, на власть, способов борьбы, а вот кроме голодовки, есть какие-то вещи, которые не, ну, не применялись в последние годы или вообще никогда не применялись, которые, как вам кажется, могли бы э, быть эффективными сейчас? Ну вот я не про голодовку-то не уверен, как я уже вам говорил, что она была бы эффективной. Просто существует ну, стандартный некий набор э, инструментов борьбы. да. Ну, Например, вот, Навальный применял сначала, мы всех, ну, кто жил в Москве, по крайней мере, ходили на разрешенные акции, потом ходили на неразрешенные акции. Дальше что? Дальше какие еще есть варианты? Ну вот компания гражданского неповиновения, например. Но вообще, честно говоря, я не уверен, что это эффективный проект. Если мы вспомним опять-таки историю, то была такая попытка, знаменитое выборгское воззвание, которое депутаты Государственной Думы еще во время революции 1905 года, после разгона Думы, второй, по-моему, Думы приняли. Там призывали людей не платить налоги, не значит, отдавать в армию ну, не ходить в армию, не отдавать в армию своих детей и так, так далее. То есть, не, не никакие свои повинности, до да, гражданские, раз этот режим преступный, раз он значит применять такие меры, да, преступные против населения, значит, не выполнять. Но, по большому счету, ничего к чему это не привело. Я не думаю, что сейчас бы такая, такое гражданское неповиновение вот, в виде отказа от своих обязанностей перед государством привело. Я думаю, что единицы бы на него пошли, их бы быстро бы там за ту же неуплату налогов покарали публично, и на это все бы закончилось. Поэтому, честно я могу сказать, я не знаю, какие методы могли бы действовать. Я, естественно, говоря, о мирных методах, потому что все остальное просто обсуждается Совершенно буквально недавно как раз тоже была новость о том, что будет более детально мониториться банковские переводы, передвижение карт, передвижение по картам и в том числе вот налоговые задолженности могут принудительно изыматься, поэтому такой инструмент, на мой взгляд, даже если бы его использовать массово, он уже просто не, может не работать, потому что Не то, люди время, прок... да. не то время, тогда еще по-другому все это было во времена Выборгского возраста, не то не сработало, хотя было проще уклоняться, да. А как насчет забастовок какого-то профсоюзного движения, это вообще реально в России? Потому что в Беларуси, если мы смотрим, там, в принципе, были попытки и местами даже достаточно удачные. А Возможно это в России? Да, это хороший вопрос, потому что еще один мы не упомянули, инструмент это забастовки. Но могу сказать, что у меня такое ощущение, что за время советской власти, так называемой, Парадоксальным образом, парадоксальным совершенно образом это, она же выступала от имени так, так называемого пролетариата, так вот она полностью, что называется, этот пролетариат, или просто нас всех, людей работающих, или большинство из нас, людей работающих по найму, просто отучила бороться за свои права с помощью вот этих радикальных средств, как забастовки. Единственное исключение, в это шахтеры, которые периодически устраивали забастовки, ну не при советской власти, а уже во время перестройки, когда все это заканчивалось, и еще в ельцинское время тоже. Единственное исключение. Остальные я не помню, что были какие-то крупные. Были локальные забастовки, но крупные забастовки, тем более забастовки с политическими требованиями, я думаю, невозможно сейчас. Если Что касается Белоруссии, то там гораздо более массовый, то есть несравненно более массовый протест, чем в России, мы знаем. И даже там, в общем-то, эти забастовки они пытались организовать, их довольно быстро это забастовочное движение было подавлено. Именно, я думаю, потому что, в отличие от той же Польши, да, где солидарность довольно долго сопротивлялась, хотя тоже после военного положения ее подавили. В общем-то, люди отучены бороться за свои права такими методами. Игорь, наше время подходит к концу. Большое вам спасибо за интервью. Я вынужден прощаться с нашими зрителями. Если у наших зрителей есть какие-то идеи о том, какие бы могли быть мирные способы достижения политических целей, пишите это в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всего доброго и до встречи!